Как только появилась возможность принять участие в гуманитарной акции по вручению новогодних подарков детям Сирии, это, наверное, одно из ярких впечатлений, с которым я сейчас столкнулся. Мы видели, сколько много детей на улице. То сразу же мы у себя в Курской области приняли решение собрать такие наборы И сегодня сертификат на 5000 наборов для детей из Сирии а Это шоколадные конфеты, мягкие игрушки, канцелярские товары, карандаши, фломастеры Сегодня передали, были переданы одной из провинций Сирийской Арабской Республики. Я уверен, что до Нового года дети получат эти подарки. Те наборы, которые будут переданы детям, это, безусловно, все внебюджетное средство, это инициатива предпринимателей, неравнодушных людей Курской области. У нас живы эти традиции. Мы, кроме того, что помогаем и детям Донецкой народной республики, Луганской народной республики, уже традиционно, конечно, и для детей Курской области собираются такие наборы и регулярно. Такие наборы предоставляются в дома, интернаты, в малообеспеченные семьи. И мы, безусловно, благодарны бизнесу, предпринимателям, которые так относятся. Особенно сейчас, в преддверии Нового года, Рождества, очень важно поверить в чудо и ощутить некоторую радость.